Здравствуйте! Сегодня 1 октября 2020 года и снова с вами я, временно исполняющий обязанности Генерального прокурора Советского Союза в условиях войны и военного времени, Кремизной Олег Николаевич. Сегодня я продолжаю повествование истории, связанной с иском гражданина Мениханова к правительству Союза Советских Социалистических Республик, дело о котором было начато в Зеленоградском районном суде города Москвы 9 сентября 2020 года. Напомню, что в прошлый раз слушание по указанному делу судья Романовская перенесла на неопределенный срок. Буквально... Вчера мы были приглушены повесткой в Зеленоградский районный суд судьей Абалакиным Антоном Романовичем. И таким образом узнали, что сегодня дело находится у него в производстве. В повестке было указано, что ответчик, то есть правительство Союза Советских Социалистических Республик и его представители должны явиться в суд к 9 часам 30 минутам московского времени, что и было сделано нашей страной. По прибытии в здание суда нас, как всегда, традиционно встретила охрана суда, которая отказалась называть свои фамилии, имена и отчества, но э, все-таки удосужилась предоставить свои нагрудные жетоны. Поэтому назову я их и буду называть их по жетонам. Это первый охранник жетон номер ОП-27635 и второй охранник ОП-27649. При входе в здание суда они затребовали в этот раз... Чтобы мы надели себе на лицо маски, а поскольку мы граждане Советского Союза и на нашей территории такого масочного режима не введено, естественно, мы отказались выполнить эту процедуру, после чего последовало требование охранников, чтобы мы где угодно нашли маски и только при этом условии они пропустят нас в здание суда к суде. Обалакину. В связи с чем мы стали настаивать, что мы желаем связаться непосредственно с судьей, чтобы выяснить, почему, на каком основании нам таким образом ограничивается доступ к правосудию. В здании, в котором это правосудие вершат представители Российской Федерации. Охранник ОП 2735. Связался по телефону с судьей Абалакиным, который также настоял на том, чтобы мы прошли в суд в масках. Я не знаю, чем руководствовался в данном случае Абалакин, но явно, что не действующим законодательством, а какими-то рекомендательными указаниями, последовавшими от мэра Москвы что из себя представляет и кого из себя представляет мэр Москвы, на каком законном основании он уполномочен диктовать суду такие правила поведения. На эти вопросы мы ответа не получили. И, естественно, мы не были пропущены охраной в здание суда, и в результате вынуждены были покинуть этот дворец правосудия. В возникшей полемике с охраной, от них последовали заявления о том, что сейчас в здании суда установлен масочный режим, но при этом конкретных пояснений, кто в здании суда болен или какая там существует эпидемия, естественно, охрана нам не сообщила. Ну, понимая, что со слов охраны, что в масках ходят и судьи, Ряженные в мантии английского покроя. Нас это, конечно, удивило, поскольку пришлось задуматься, ну, если какая-то болезнь существует в здании суда, спрашивается, с какой целью нас судья Абалакин Антон Романович пригласил в это судебное заседание повестками. Ну, опасаясь за свое здоровье, мы, естественно, понимаем, что лучше такие места, где свирепствует непонятная болезнь, не посещать вообще. Это один из мотивов был, который сподвиг нас на то, что лучше покинуть здание правосудия, где нам ограничивают доступ к таковому. С другой стороны, сама маска в суде – это нарушение грубое нарушение принципов судопроизводства таких как открытость судебного производства, гласность, потому что маска надетая народ, она нарушает правильность дикции произношения реч, речей, а также нарушает комфортное поведение участников процесса в исследовании истины, каких-либо медицинских заключений о том, что в этом здании существует какая-то болезнь, нам предъявлено охраной не было. Особо следует обратить внимание на статью 123, так называемой Конституции Российской Федерации, где в пункте первом прямо говорится, разбирательство дел во всех судах открытое, поэтому при наличии масочного режима, который жестко регламентирован во всех судах Российской Федерации, недопустимо, ни при каких обстоятельствах. Требование надевать маски в судах, скорее всего, следует расценивать как попытку оккупационного режима сделать из нас, как физических лиц, вдобавок недееспособными, навязать нам опекунов и распоряжаться нашими правами и свободами вместо нас на нашей исконной территории. Мы были ознакомлены с теми правилами поведения, которые были вывешены за стеклом на улице суда, вот. и нам стало достаточно ясно, о том, что какой-то смысл дальше продолжать отношения с таким судом, где ограничены права граждан, тем более граждан Советского Союза, нет смысла. Еще раз хотел бы, обсуждая эту тему, затронуть и такой вопрос, как юрисдикция Зеленоградского районного суда города Москвы. Еще раз хотел вернуться к так называемой Конституции Российской Федерации, которой нас сподвигал гарант Конституции этой и организаторы. Голосование, проводимого 1 июля 2020 года. Здесь, в этой Конституции, в статье 67 пункт 2, черным по белому написано о том, что Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемым федеральным законом и нормами международного права. Нигде здесь не написано о том, что юрисдикция этой Конституции, юрисдикция судов Российской Федерации, правоприменительная практика судов на территории Советского Союза, и в частности РСФСР, распространяется в связи с чем э, непонятно как бы вызовы в суд по иску гражданина Миниханова к правительству Советского Союза в суд именно Зеленоградского района города Москвы на то э, существует юрисдикция суда Советского Союза юрисдикция суда РСФСР и юрисдикция суда Народного суда Зеленоградского района. Обращаю также внимание на содержание статьи 4, так называемой Конституции Российской Федерации, которая гласит, что суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют Верховенство на всей территории Российской Федерации. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. Я не случайно обращаю внимание на эту статью, поскольку у нас, как у граждан Советского Союза, своя территория давно определена советским законодательством международными правовыми договорами и законодательствами и окончательно была закреплена в 1975 году в Хельсинских соглашениях однако территория российской федерации она не находится на территории советского союза или рсфср в частности а она находится где-то за ее пределами. Поскольку никаких актов приема-передачи территории от Советского Союза и от РСФСР Российской Федерации, как торговой компании, с зарубежной регистрацией никогда не было. В связи с чем все вот это законотворчество и право применения этих нелегитимных законов, оно сказывается ненужными конфликтами и выяснением обстоятельств, которые уже давным-давно прояснены, уточнены и рекомендованы грамотными законодателями к исполнению. Особо хотел бы обратить внимание на... Такое обстоятельство, как вот это уведомление, которое я сейчас держу в руках, это уведомление, сделанное временно исполняющим обязанности президента Советского Союза и временно исполняющего обязанности Верховного главнокомандующего Советского Союза Тараскина Сергея Вячеславовича в адрес Конституционного суда на имя Зоркина Варелия Дмитриевича от 26 шестого апреля 2011 года в этом уведомлении был поставлен вопрос о полномочиях и о разграничении полномочий и о юрисдикции судов образованных российской федерацией на территории советского союза и на территории рсфср в частности ответ последовал Следующего содержания. Что касается поставленных в вашем обращении вопросов, то их разрешение к компетенции Конституционного суда Российской Федерации не относится. Таким образом, Конституционный суд э, этой официальной бумагой признал, что юрисдикция э, судов, принадлежащих Российской Федерации, на территории Советского Союза и в частности РСФСР и в частности на территории Москвы и Московской области не распространяется. Хочу обратить внимание также и на то обстоятельство, что гражданский иск, заявленный Минихановым, был направлен непосредственно к ответчику к правительству Союза Советских Социалистических Республик. И Направлен он был не непосредственно в адрес этого правительства, а был направлен в адрес правительства Краснодарского края. Там этот вопрос уклонились разрешить по существу и переслали все материалы этого гражданского дела сюда, в Зеленоградский районный суд. Естественно, у нас... Теперь возникает необходимость в Зеленоградском суде, судьей Абалакиным в частности, решить такие важные моменты, как вопрос о надлежащем ответчике, вопрос о юрисдикции при рассмотрении этого спора, каким судом он должен рассматриваться, а также вопрос о легитимности участвующих в этом споре сторон, и непосредственно вопрос о гражданстве, касательно как гражданства Советского Союза, так и гражданства Российской Федерации. Вопрос непростой, он требует определенной полемики, определенного понимания именно ситуации, в которой сегодня оказался весь наш советский народ, окормляемый вот такой заботой вот этими управленцами от коммерческой структуры Российской Федерации, которая зарегистрирована за рубежом и является именно как управляющая, опека, опекающая нашу жизнь система, выстроенная за 30 лет, которые произошли с момента начала перестройки. Я предлагаю всем гражданам Советского Союза внимательно отнестись к происходящему процессу, поскольку здесь будут выясняться на законодательном уровне очень насущные вопросы для каждого из нас. Мы ждем следующего решения, которое последует из такого ведомства Российской Федерации, как Зеленоградский районный суд города Москвы, готовы непосредственно наконец-то встретиться с судьей, встретиться, как говорят, с открытыми забралами, не скрывая своих лиц, для того, чтобы сверить наши лица с данными, которые имеются в наших военных билетах и в наших паспортах, А также выяснить полномочия, которыми обладает судья Абалайкин Антон Романович, поскольку встает вопрос о доверии этому судье, которого мы с вами как граждане Советского Союза никогда не избирали, который является назначенцем коммерческой структуры. И он же взял на себя такую ответственность, чтобы вершить правосудие. В данном случае надо вначале нам вместе с судьей определиться в доверии друг к другу, после чего развивать начавшийся судебный процесс по нужному в рамках закона определенному руслу. Следует также обратить внимание на статью 118 Конституции Российской Федерации и на статью 119 Конституции Российской Федерации. В частности, в статье 118 речь идет о том, что правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. В частности, пункт 3 статьи 118 гласит, судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. А в статье 119 говорится о том, кто же может быть судьями. Здесь прямо говорится, что судьями могут быть граждане Российской Федерации. Нам не безинтересно, является ли гражданином Российской Федерации Абалакин Антон Романович или же он был и остается гражданином Союза СССР. Нам не безинтересно, имеются ли у него документы, подтверждающие факт выхода его из гражданства Советского Союза, прохождения этой процедуры, и аналогично имеются ли документы о процедуре вступления в гражданство Российской Федерации. Поскольку при отсутствии таких документов у нас невольно никакого доверия в общении с таким судьей никогда не возникнет. Сегодняшнее мое выступление я прошу расценивать именно как видеоакт фиксации того, что мы сегодня были ограничены в доступе к правосудию. Благодарю за внимание.